Всем привет! А, огромное спасибо за то, что вы поддерживаете ролики по КБшке Ну, там прошлый ролик собрал, если не ошибаюсь На сегодняшний день 22 тысячи лайков И по-моему, собрал бы он, да, 22 тысячи лайков 22 тысячи просмотров а, и 1800 лайков За что вам просто огромное спасибо Я знаю, что я там просил 2500 лайков, мы набрали 1800 Но 22 тысячи просмотров, я такой, ну давай сделаем еще ролик Пополняем сегодня на двадцатку Естественно, с промиком 10 тысяч Рублей буду два платежа делать. Единственное, может быть, э, с картой у меня проблема. Не всегда получается пополнить, будем пробовать. Ролик не рекламный. Дальше поймете, почему. Все, нажимаем пополнить счет. Будем надеяться, что через карту получится Так, э, сейчас схожу за картой, пару секунд Да, через карту не получилось, будем делать через эскивас Так, друзья, сделал два платежа и вроде как на двух с промиком получилось Единственное, почему-то первый раз э, мне не высветилось, что мне начислили бонусы на открытие вот этого бесплатного, так называемого... А, начислили, все good Короче, поехали с бесплаток, так, запись идет, все отлично, все прекрасно И сувенирный «Беги прячется прячься» Тысяча рублей, пойдет <с> Помните, да, как мне выпадали перчатки из бесплатного кейса Вот сейчас бы повторить успех И вообще было бы вот так Кстати, нормально кстати, нормально, кстати, нормально. 25 тысяч. А, ну чё, сразу... Давай, подожди, нет. Я хотел жестить, но ну, окей, сначала попробуем с дефолтных кейсах. Я, я их так фастом пооткрываю, ну типа по -по проверить, да, что по шансам. Кстати, неплохо выпадает. В принципе, все. Разогрелись немного, можно идти на дорогие. Я вот с таким баликом обычно хожу на КБшке на дорогих кейсах. Хотя, да, проб, наклейки. Наклейки добавили, наклейка за 1900. Блин, ну, а здесь же нет байпауэр. Uh, Там есть утренний вой, да, который никому не выпадет. Ну ладно, попробуем, да, фастиком Ну типа 300 рублей кейс Ладно, давай обычным еще пооткрываем И сейчас э, будут самые дорогие кейсы Поставьте лайк, пожалуйста, кстати, если хотите Золотая пролетела Нет, мы еще чуть покрутим, у нас уже 25к Если хотите видеть больше КБ на канале человек человек э, Это я, можете влепить лайки Ну, не можете, пожалуйста, друзья Поддержите этот канал, мужики, реально Но ну, лайков мало на моих роликах о, кстати, дешевая. Мне почему-то показалось, что там типа титан какой-то. Ну что, всего лишь показалось, к сожалению. Так, я параллельно палю на второй экран, смотрю, идет ли запись. Кстати, прикольная наклейка, я такой в КС не видел. Ссылок на КБ не будет, кстати потому что не реклама. И опять же, чуть позже поймете, почему. Наклейка рейзеров. 17-й год, вроде бы как. Ну, конечно, утреневой это было бы слишком, да, наверное? Особенно с первых кейсов. Этой наклейки у меня много, спасибо вам. Подгони много, ее прислали. У меня она в хранилищах. А, кстати, скоро будет обзор хранилища, так моему дорогущее. Тысяча рублей. Странно. Надо было вводить. По-моему, она стоит дороже, чем косарь, потому что ну это у меня есть, и она вроде бы как стоит. Вот это стоит. 133 рубля. Ладно, все. Что-то я... Ну, слушай, наклейки это один из да, Самый любимый кейс, типа я же вообще за наклейки топлю. Поэтому давай фастиком попробуем: 5, 4, блин, а, 3. Ну и давай, 2-1. Обычными. Но наклейки не знаю, как кому, я этот кейс обожаю. Везде. На любом сайте. Ой, очень крутой, очень крутая наклейка. Новая, на которой она голографическая, такая вся приливается. Топовая. Наклеечка, но хотелось бы что-то раритетное Кейс батл наклейка свою добавили, ладно Ну давай, титаны давай, что-то такое там Пожалуйста, ну вот было же, ну ладно но, не, все-таки, наверное, нереально. Это не Counter-Strike, в котором тебе может миллион рублей из кейса выпасть. Это немного другое. Ну, вот, кстати, ножницы, камень, бумага. Какие же, какие же, это крутые наклейки, блин. Валвы молодцы. Добавили реально годные, офигенные наклейки. Ну, типа, мне нравятся вот эти... Да, они, наверное, всем вот с телевизором, да, где там переливается все. Ну реально крутая история Ой-ой-ой, золотая, ты ж пролетел Одно и то же выпадает, вообще Просто одно и то же Хочется уже увидеть что-то новое и дорогое Наклейка, понятно, тоже крутая Но наклейки сейчас идут прямо сочные Реально, они очень крутые а -а -а, Я не знаю, что это это что-то из новеньких серий. Новый, там же ну, капс, что-то, по-моему, с миллионом наклеек внутри была. Я не особо вглядывался и не смотрел особо, что там есть. Я ее открывал, да, на канал, по-моему. Или не, я так открывал, не помню. Ладно, короче, че, все, last case. И переходим к дорогим уже Сапфировый, да, мой любимый здесь. Ой-ой-ой! Да че ж так дешево? Пониж, так знаешь, пестро выглядят. И это мало стоит. Ой! Ой, почему? Ну, все, точно ласт. Я... Да, я забайтился. Реально, ну, просто увидишь вой, такой, о, вой, наклейка, круто. Все, уходим отсюда, нафиг. Ну, что, пошли по дорогим. Я думаю, сразу, чтобы задать, так сказать, кураж кейс за 5000 рублей. С вас по лайку, с меня по контенту. Но, но, но, но, стойте, стойте, стойте. Это же не реклама, поэтому вот так переключимся. Сейчас, не получилось. О, еще раз. А спонсор этого ролика сайт под названием Wild Drop. И здесь есть преимущество по сравнению с кейс-баттлом. Например, вот этот барабан бонусов, на котором может выпасть аж 100 тысяч рублей. Либо случайные ножи, либо случайные перчатки. А по-моему, просто специальному промику ты можешь прокрутить два раза. Крутить один раз можно один раз. Как ни странно, в 71 час. Крутишь, не выпалите тебе перчатки, 100 тысяч. Вводишь вот этот секретный, секретный промокод баттл. Нажимаешь активировать, промо и крутишь. И ждешь, пока тебе выпадет перчи. Но на самом деле здесь очень часто выпадает вот этот случайный ширпотреб. Если ты прокрутишь один раз, тебе выпадет, вводишь промо батл еще раз, еще раз ширп Ну в среднем сейчас стоит 5 рублей ширп плюс 10 рублей гарантированно. Также преимущество этого сайта перед кейс-батлом. Ну, помните, да, на КБ промик на 15 здесь промо на 40. Вот, опять же, батл 40 процентов. Они, кстати, на 40 процентов, только моему каналу дают такой промо. И он не ограниченный по активациям, то есть ты можешь его 150 раз заюзать и не ничего тебе за это не будет. Самый прикол в том, что на 40% процентов и пополняет тысячу, ты сразу получаешь 1400. Ну вот просто, да, вот либо вот так, либо вот так, плюс 400 рублей. Я считаю сок и промик реально крутой. Мало того, на сайте есть кейс, который дается при пополнении полумиллиона рублей. Прикинь, вот он, вот этот кейс. Также есть кейс за 1 и 10 миллионов рублей. Ну просто зайти и посмотреть, что там лежит, точно нужно. Ссылка будет с бонусом на барабан с промо на пополнение. Это в прикрепе. Также плюсом ко Всему. Есть кейс, который можно открыть 50 раз. И даже 100 раз это все на дропе. Вот это просто все. Ну и давай откроем какой-нибудь тайный кейс. Кстати, именно с этого тайного кейса, когда он еще был дешевле, из аккаунта подписчика здесь, когда мы делали прокачку, ему выпала авп градиент. Короче, давай откроем. У меня деньги он на этот кейс. Да. И будем просто рассчитывать на то, что что-то будет интересное. Это пустынная... Мужики, просто... Яс, ты пи***ц! Я б***ь! хо Чтобы вы понимали, я, я сейчас отойду от формата интеграции. Это будет очень долгая интеграция. Короче, мы с админами как договорились? Они мне выдают баланс, я открываю любой кейс на свое усмотрение. Но так как была полторашка, я мог открыть либо три условно учительских, да, ну по логике. Либо там засекреченные, либо кейс полковника, я выбрал тайные. Но опять же, этого я им не говорил. Типа мне заплатили за эту интеграцию, плюс то, что выпадет, ну я вывожу, да, чтобы вы увидели, что действительно вывел, ну и это остается мне. То, что выпадет удар молнии, я реально не ожидал Ну вот серьезно, это, я понимаю, это ролик по Кизбатлу, да Ну вот просто сейчас на ваших глазах Выпал удар молния, я его заберу, я надеюсь, что он будет, это будет замена, но булы за 38, блин, ну они не выведутся, таких перчаток нет, будем пробовать сейчас, ну это вообще не по сценарию, просто интеграция пошла не по сценарию, друзья, полевой агент, ладно, у нас останутся деньги, потом сделаем апгрей, это вообще интеграция просто не по сценарию, крупная добыча за 32 тысячи, если она заберется, я надеюсь, такие перчи будут, идет подбор. Да, все, на и 8 на балансе. Я попробую Саивова сейчас. Но я понимаю, что вы попали на ролик по КБ. Просто, ну, серьезно, я не ожидал. За интеграцию мне заплатили, но что выпадет так? Ну, серьезно, я не знал. Не, если это подкрутка, ладно, но выпало 30 тысяч рублей, мужики. Давай Азимов попробуем. Блин, я его, правда, продавать потом не захочу, ведь это выпадет Азимов. Блин, вот здесь 75%, если оно зайдет. И оно зашло, бля. Спасибо, подожди это самая крутая инта Реально, это просто 42, 42 тысячи Азимов за десятку, пожалуйста, давай Подбор, ну, давай АВП Азимов за десяточку, пожалуйста 42 тысячи просто с интеграцией, давай Найс, все, у нас, ребят, у нас 42 тысячи Я сейчас приму это все дело с Тимми Реально, это, ну вот серьезно, я не вру Эта интеграция пошла не по плану Мне за нее заплатили, но условия, типа Я думал там выпадет на 2, ну максимум на 5 тысяч То, что выпадет вот так, я потом спешусь С админами, но такого не должно быть было случиться. Это, это реально мем. Все, ждем и чекаем цены в стиме. Запомни, 32 и 10. Так, друзья, зимов только принял, и он стоит да, 10, в принципе, как и на сайте. А сейчас ждем перчатки. Офигеть, на зимов 10 тысяч рублей. Нормально вообще. Вы меня извините, но, ну, ну, типа, вот я вам говорю, какой сценарий должен был быть, да, ну, типа, что-то выпадает. Я не, никогда, вот мы а, записываем такую историю в раз а, с Вилдропом, но я, типа, ну, я не ожидал, что так просто дропнется. Ну, типа, для меня это подарок, и, скорее всего, о, ближайшие дни будет OpenCase в Counter-Strike А ждите, <свят> <свят>, ждите, друзья Вот, ну сейчас просто ждем перчаток Так, друзья, короче, перчатки не могут закупиться Сейчас остается ждать Самый мем в том, что, ну вот, э, я прям записываю, да, это в моменте записи ролика по кейс-батлу И сейчас просто, ну, я ожидаю, честно, такого же результата на КБ Если будет так же, ну, все-таки я ютубер, не стоит забывать Это будет просто для меня самый мега-крутой день, реально В общем, ждем перчаток Азимов пришел, это... это самая офигенная интеграция, наверное для будет для Вилдропа, но, блин, да, это это очень круто. Так, друзья, перчатки мне отправлять не хотели, отправили такой же ножик по стоимости. Он в стиме стоит 35 тысяч. По итогу у нас сегодня получилось 10 800 плюс 35, то есть 46 с лишним тысяч рублей. Я считаю, это идеально для интеграции. Надеюсь, с кейс батла выпадет не меньше. Ну, в принципе, вы это сейчас узнаете. Но Вилдропом я доволен, ссылочка на проект в прикрепе со всеми бонусами и после такого максимально этот проект советую. Но ну, реально, я такого, друзья, не ожидал. Дал. Вот, приятного вам просмотра, блин, я надеюсь, я сейчас не испорчу настроение и здесь появятся еще какие-то скины. Так, ну что, мужики, спасибо за просмотр, реально это самая выгодная для человека интеграция в жизни была. Вот, ну сейчас просто ждем того же результата от кейс батла, я сяду в позу орла, пожалуй. И все, полетели. Ну давай, 5000 рублей сразу здесь же, уже можно ни о чем не жалеть, потому как э, деньги окупились. И здесь Азимов выпал, так Слушай, интересно, но это пока продаем Че, давай еще кейс за 5000 это все позорла, дорогие друзья Я надеюсь на такой же дроп Бля, 7000 А, 6 Ну слушай, нет, мне ролик определенно нравится Этого, конечно, мало, честно скажу Но хочется хотя бы x2 с кейс словить, это тоже дорого А, ладно Блин, ну вот после такого, типа, я не знаю От чего я здесь удивлюсь От Франклина, да, это реально, я в осадок выпаду Но он, тоже дорогой еще один кейс и потом переходим на сабфиры, потому что и что-то меня начинает жестко, жестко сливать. Ну, Но тоже тысяч семь, наверное, три девятьсот да все гг. Ладно, немножечко окупились и хватит. Но в любом случае мы пока в плюсах. Кейс за десять тысяч. Давай попробуем. Сегодня прям жестить будем, да на кбш. Вы же я знаю ждете, <laughs> ждете роликов, то поехали. Давай. А будут лайки, будут и будут. Еще такие видосы с кбшкой. Бля. Ну мы же не, не, не мы же такие х, прям жесткие парни, да делаем еще. Бля, три кейса за десятку, с депом 20. Ну, типа, хоть что-то, может, даст. Кейс батл меня расстроил. Сентеграции ничего из не выпало. Ну, и... все. я реально расстроился. И что это, и, и все это? А что, вывода сегодня не будет с КБшки? Да нет, так, ну давай алмазный. Он сейчас меня чекни, бэкнет. Если нет, то апгрейдами пойдем. Вот, это не окуп. Блин, да ну нет, такого, я в это не верю Ну серьезно, ну это что-то минус Это настроение-то как-то Было хорошее, а вот тут мне так его и заговнякали Ну не, должно Давай, КБ, у меня аккаунт человек. что не работает? Мужики, не работает, короче Ну что, на апгрейды сейчас будем бэкать, серьезно? А прикинь, апгрейды не будут заходить Ну, кстати, это 700 рублей, нормально пойдет Ласт кейс, просто ГГ Так я на КБ, на кейс баттли еще ни разу не сливал Сазимов, кстати, сколько денег стоит ну тут бы нолик было, было бы нормально. Давай вообще рискнем всем, что есть. Это самый короткий ролик по кейсбату на моем канале. Не, ну он самый рисковый зато. Ну а что, да, нам вот согласись, что нам крутить кейсы за 200 рублей, что ли? Ну, это же не интересно. И что, вы это смотреть будете? Кейсы за 200 рублей. Кому это надо? Нет, нужны вот такие кейсы, и нужен контент. Всем спасибо, дорогие друзья. Нет, не, вот это ладно Но, купаемся, блин Слабенько пока, давай-ка Подожди, мы сейчас, ну, я сейчас честно скажу Я обосрался, да а, Давай будем думать да, Надеюсь, кейс батл нам поможет подумать Как эту ситуацию исправить 244, круто Так, ну чё, чё, чё, чё, чё, делаем как в старые добрые Делаем сколько? Ну, давай 4000 так попробуем 4000, меня слило Должно бэкнуть Там стоит это азартная подкрутка пух, подкрутка, стояла бы, прокрутка ну давай, слил но, о, о, не, перелетит, чекайте, чекайте, перелетит. Не, кстати, нормально, ну все, начинает бэкать. Здесь логика реально на КБ уже понятна, если ты слил на кейсах, главное, чтобы шла запись, иди, собственно, на апгрейды, у нас 6000 есть, это, это ли несчастье? Ну рисковать всем я не буду, я уже всем один раз рискнул, синдикат нам выпал, я, кстати, что-то не ухожу, ну мне очково, честно, потому что все-таки после результатов, сами знаете каких, ну, расстроился я, ладно. А что выбираем? 500. Это своеобразная, не знаю, битва сайт. Ну нет, не битва сайт. Мне все-таки заплатили. Оно так не считается, да? Вилдропки такие занес. Но блин. Ну нет, ну вот давай. Хотя бы на 20 выведем. И вообще будет гуд. Пожалуйста. Кейс-батл. Ты можешь даже больше. Ну нет, это, к сожалению, не апгрейд. Что странно. Ну а нет? Или да? Или что? Ну что, давай по кейсам. Еще раз... На... Ну, он, честно скажу, ну по кейсам не, не, не выдает сегодня. Ну реально. В прошлом ролике сами видели, выпадало сегодня как-то. Ну типа что это такое? Ну, ни в какие рамки. Ладно, давай пойдем на сапфировый, или как он там называется? По-моему, да, но вот сапфировый, прямо если сапфировый не окупит, но ну, я ждут прям, ну, офигею. Давай перчик, градиент, либо ножик какой-нибудь. Очень плохо. Мне вообще ничего не выпадает. Это тысяча, две, тысяча, Ну, плохо. Не, ну, хреново. А что сегодня вообще происходит-то? Рубиновый? Вот так, можно, типа, о, о, о, -о кол колесо квадратное, ой, кстати, неплохо, 200, 500, все, не, <с меня с этого немножечко уже бомбит, ладно, м -м -м, бомбит, слово-то какое вспомнил, что, 1500 делаем, ну мы сейчас слили, да, апгрейды, бэк, чекай, ну давай, блин, пожалуйста, полторашку выдать. полторашечку, это, что это, да ну, не, да неужто не зайдет-то, ладно, пойдет, я вот просто, знаешь, на ниточке уже держусь Но, блин, двадцатку жалко, скажу честно Ладно, лапки Лапки, лапки, лапки Можно... Сколько мы делаем? Полта... Полторашку, не давать тысячу Но нужно как-то бэкать А в прошлом ролике мы, по-моему, тоже бэкнули? Да, в прошлом ролике тоже бэкнули Но вот в этом хотелось бы подобное 43% после слива он обязан, просто должен зайти Это не заход Ну что ж тут происходит? Я не знаю, даже... Если апгрейд сейчас не зашел А, ну мы делаем оллин тогда, что? Апгрейд не зашел, делаем оллин, да? Нага, ну, чекай. Ну мы уже улынов-то понаделали. 2000? Ну должен сейчас такой процент зайти. Я ж примерно понимаю, как Counter-Strike, как, как, как кейс батл работает. Не заходит, это тильт. Но все-таки затраты окупились, но да нет. Но если оно не зайдет, ну реально будет обидно. Кейс батл сегодня вообще не порадовал, скажу честно. у Мне 18. 23 рубля. Кто такие и бенники и где, блин, они ели варенье? Давай попробуем, что-нибудь с этого. Не хватает у нас. Нет денег, мужики. Не, ну это очень плохо, честно. Это прям хреново. Это очень плохой результат. А какой шанс, что, ну, типа, сейчас апгрейд зайдет? Вот мне мне прям безумно интересно, какой шанс, что, блин, зайдет апгрейд. Давай немножечко, подожди, да дадеп. А с вас по лайку мы делаем еще Через киви также Сейчас совсем небольшой будет Ролик-то выйдет дороговатый достаточно Очень такой дороговатый Но опять же, нам санты выпало Все, короче, делаем С вас лайк, мы продолжаем Попутно у нас сегодня рубрика эксперименты Мы смотрим, как кейс батл выдает после слива Но спонсор пока себя показал реально лучше да, ссылочка на которого будет в прикрепе Ну чё, поехали тогда Блин, ребят, поддержите лайком Я, да, кстати, таким давно не занимался а, по... а, кстати, начиналось красиво То есть он с бесплаток выдавал офигенно А чё хочу сделать? Контракт, короче, хочу сделать Все, поехали, алмазный кейс Открываем три раза, там, сапфировая алмазный контракт Я просто контракты на кейс батли тысячу лет не делал Но он также не выдает Не знаю, что с КБ сегодня случилось Ну вот, ну прям вообще ноль Вот ножик, да? Он, кстати, отбил бы немножечко Да, сейчас будет контракт но если он не окупит... Гу... <смех> это было так близко вообще. Ну окей, что мы делаем? Смотри, ну сейчас уже, что получается, со спонсора вывели... Ну да, мы где-то в нуле по ценам, если смотреть маркетовским. А смотри, остается 800 рублей. Блин, но это честно, наверное... Да не наверное, это точно самый кринжанутый. Кринжанутый, вы же любите рекламу Вилдропа. Но это самый неудачливый ролик Вилдропа за... Фу, Вилдроп-то удачливый. Кейс-батла за все время, что я его снимаю. Но я даже немножечко подрастроился, потому что я не ожидал, в принципе, такого результата. Че, делаем? 6000 стоит контракт. Чем мы выбираем? Перчатки выбираем. Сердечко нарисуем. Как я люблю КБ. И вот здесь КБ. А вот тут человек. Ну, вот у меня как на канале человек. Подписать. Ну, ладно, это пойдет, это мы окупились, но, честно, я ждал немного другого. Продаем. Ну, нет, я расстроился. Ну, вот с такими результатами это... Ну, это нехорошо, просто, знаешь, я ждал от этого, от этого сайта другое. Но ну, типа, он сегодня просто ПКД выдает статрек петухи. Ни разу этот кейс нормально не окупился. Ну, типа, ну вот, ну дай ножи, дай перчатки, он просто не окупается. Насколько это плохо из 10 на 20? Честно скажу, такого ни разу не было Если этот ролик не наберет реально 2500 лайков Вот это будет тоже обидно Потому что, кстати, мы окупились Что очень странно Ну ладно, это радует, окей, это пойдет а, Контракт тысяч стоит, как у нас и был Ну что, а, что мы выбираем? Давай штурмовая винтовка Либо нет, лучше снайперская Вдруг гонганир выпадет До аж 30 тысяч CL Опять сердечко Это означает, что этот сайт я люблю а, Здесь КБ Ой, ну что то как-то это И вот стрелочку, типа, люблю я, кейс батл Ну и давай, вот, типа, это руки даже Не стрелочка, а руки А вот здесь голова моя Типа, вот это туловище, а вот здесь голова Вот, подписать Насколько это плохо из 10 на 30? Ну, это очень Наверное, это можно было сейчас рискнуть Из-за улыном апгрейд сделать Но я думаю, что то, что сейчас выпадет За апгрейд, если это будет не гонгнир кстати, неплохо, вопрос качества. Хреновое качество. Ну все, делаем апгрейд. Потому ну, у меня уже немного подгорает. 7... Нет. Сделаем немного получше. 6800. М -м -м. Во! Из распространения делаем 100 трек. Обмен вот такой, равносильный. Запись идет? Идет. Зашло. Пойдет. 6800E. Если сейчас мы сделаем апгрейд, он скорее всего не зайдет. Потому что ну что-то уже мы переделались продать. Идем на кейс за 5000 рублей. Какой шанс, что он нас окупит? Нуль. Но мы пробуем. Я в позу сяду, конечно же, но она ничего не поменяет. Я еще пальцем по колонку ударился. Какое же это говно. Ну что это за... Ну что сегодня шансами-то? Блин, ну даже я расстроился уже. Кейс батл, что такое? Чем мы не будем делать? Ну давай, ладно. Не, мы по жестким кейсам. Ну хоть раз то должен ноша, блин, выпасть. Ну что это за говно? Да ну не. Ладно, что, смотри, пятерку делаем. На лоу проценте не заходит все, ГГ, потому что, ну, Но меня сегодня кейс батл честно разочаровал. Ну, типа, ну ни о чем. Надеюсь, с не сделаю. Все, ГГ. Не, расстроил мне сегодня сайт по полной. Просто это забейте. Это сколько у меня на балансе? Нет, у меня на балансе 180 рублей. Наклеечки давай, конечно. Наклейки МБОКС, Оп. Глобал лиц, спасибо, сайт. Так, ну я думаю, это время слезть с трона. А, и что сейчас хочу сказать. Ну все-таки давай мы на 85 с тобой вытащим наш Сейчас открою last кейс и все-таки скажу вам такую важную мысль, которая, я думаю, будет под этим роликом, да, и будут негдавания. Вот, вы все говорите, что, ой, человек, от вилдропа я устал, но вот смотри, в ролик потрачено 30 тысяч, да, с тем учетом, что мне заплатили за интеграцию, и мне еще выпал дроп. Но я даже в плюсе, честно, если мы берем еще оплату за инту. Но если бы этого спонсора не было, то сливать тридцатку обидно. В любом случае, я слил, и да, если бы я что-то вывел, вообще было бы круто, но вот так сегодня себе повел из баттл. Поэтому, ребят, ну, вилдроп тот сайт, который выдает сейчас, это не сравнение, да, я не хочу что-то, какой-то проект унести, какой-то возвести, нет, просто я говорю именно о том, что спонсор необходим, и мало того, этот спонсор не то, что неплохо, да, он хороший сейчас, ну, ну реально, типа, в кондициях выдать. Вот, поэтому надеюсь, что вы к этому отнесетесь лояльно. Кому интересно, кто все-таки заинтересовался проектом, и он реально классный. Ссылка в прикрепе со всеми бонусами, абсолютно совсем о том, что я рассказал в ролике. У КБ получилось вот так. Я касательно КБ попрошу вас набрать хотя бы 2000 лайков на этом ролике. Посоветовать друзьям, родителям, бабушкам Дедушкам, чтобы Смех смехом, чтобы посмотрели 2000 лайков делаем дальше, потому что дороговато И я еще до закинул, чтобы сделать контента По итогу просто обосрался и навалил кринжа Ну все как обычно, в принципе В общем, э -э, в этот раз реально скажу 2000 лайков делаем, нет, я больше не вернусь Потому что сегодня я настроение все максимально испортил Мы могли кей за 20 -ку. А, вот, если 2000 лайков набираем, я в следующий ролик депаю 30к разом и открываю вот эту историю То есть прям жестим ну и проверяем уже сайт. Всем спасибо, это был Человек, до новых встреч, пока-пока, ну, как-то так.